Привет, меня зовут Александр Потапов, мне 46 лет, я живу в Украине и я хочу с вами познакомиться, коротко рассказать о себе. В прошлом я профессиональный спортсмен, занимался футболом и уже более 20 лет я занимаюсь традиционным бизнесом. Также я занимаюсь сетевым маркетингом уже 9 год и довольно очень успешно и сейчас я начал сотрудничать с американской компанией TLC, Total Life Changes, в переводе с английского это тотальное жизненное изменение. Компания производит продукты для здоровья, красоты, снижения веса, полезный кофе, продукты с канабидиолом, то есть красота и здоровье. То, что сейчас очень важно для людей. Я работаю из дома через интернет. И у меня есть пошаговая система, которая позволяет абсолютно любому человеку, неважно сколько вам лет или кто вы по профессии, если у вас есть телефон, интернет, планшет, либо компьютер, вы можете тоже здесь начать зарабатывать деньги. Мы сейчас заводим эту большую американскую компанию на рынок стран СНГ, Европы, Азии. Здесь компания еще не работала. Хотя эта компания уже 17 лет на рынке, она работала в Америке, в Южной Америке. И сейчас вот такой очень... Классный шанс, я считаю, когда компания заходит только на рынок. Есть большая возможность стать первым на этом рынке и получать в дальнейшем очень хороший пассивный доход. Друзья, я хочу дать вам информацию, чтобы вы ознакомились. Коротко, короткое видео о продуктах компании. Короткое видео по маркетинг-плану. Вы посмотрите, если вас заинтересует, будем работать. Если нет, ничего страшного, останемся друзьями и продолжим наши отношения. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Может у вас есть какие-то вопросы. Обязательно нажимайте на, кол на колокольчик, чтобы вы не пропустили мои интересные видео. Я желаю вам удачи. С вами был Александр Потапов. До скорых встреч. Пока-пока.